Праздник Пурим, Очень большой праздник и благословенный. И вот об этом празднике нам расскажет сегодня брат Николай. брат Николай, что не расскажет за праздник Пурим. Шалом, дорогие друзья, дорогие братья и сестры. Шалом, скопи, братья и сестры. У меня тоже есть вет... и... И Ветхий Завет, и Новый Завет. А все, Слава Богу! Завет Завет? Э, очень удобно. Едешь в метро или в транспорте, и читаешь удобных, Новый, а Завет. В транспорт могу Новый Завет. Э, не, не случайно, два праздника совпало. Э, прекрасный праздник. Еврейский праздник, Пурим. Не или два Пурим. Пурим. Э, и 8 марта. И 8 марта. Ну, э, есть. Э, э, Скажем так, Клара Цеткина и Роза Лексембург придумали, ну, назначили 8 марта, именно 8 марта, потому что это было как раз вот в канун праздника Пурим. 8 марта точно на тази даты, за что -то в день и мой праздник Пурим. Чтобы можно было праздновать и, и Пурим, и 8 марта тоже. Друзья, мы сейчас поговорим немножко о уроках книги Эстер. И сега ще поговорим малку за уроки от книгата «Эстер». Все книги в Библии, они очень современные. Всички книги в Библии са достаточно современные. И в книге «Эстер» много уроков, мы поговорим только о нескольких основных. И в книгата «Эстер» има много уроков, обаче не ще поговорим само за няколко от Пожалуйста, следующий. Следующий слайд. Один из главных уроков это то, что несмотря на то, что в книге Эстер имя Господа, И вообще слово Господь, не упоминается ни разу но мы видим что книга повествует именно о раскрытии божьей победы точно за то на это победа и один из уроков то что божьи планы божья воля совершаются при любых обстоятельствах следующий пожалуйста вот обратите внимание на это место Писания, это не, не свитка кей, Эстер. Внимание, «И сказал Господь Аврааму, я благословлю благословляющих Тебя, а злословящих Тебя проклину». Вот обратите внимание, тут по-болгарски тоже есть перевод. И мы перевод на болгарский. «Благословляющих Тебя благословлю». Казалось бы, логично было бы «проклинающих тебя проклину», да? Но, Но слово, которое там на языке оригинала, это... Умыка ляльха, оно означает... Ну, как один из вариантов злословящих, то есть, есть даже злое, сло... даже любое злое слово, даже зло слово в отношении еврейского народа, на народ, насмешка над евреями, над евреями э, анекдот, э, они вы, могут вызвать и скорее даже всего вызывают, как говорит Библия. Проклятие Господа. Ты мог бы Очень важно исследовать, нет ли таких проклятий в вашем роду. И много ну, важно исследовать или мы подобные проклятия в нашей род. И, ну, скажем, лицам принимающим решения на уровне страны -то, -то на на очень важно покаяние в антисемитизме и в Холокосте. И много важно, да в, э, антисемитизме и Холокост. понимаете да почему я это говорю то есть видите, в, истории, в истории книги эстер, в истории, это на «Эстер». там говорится, ну, рассказывается о том что Злодей, пришедший к власти, за то, что человек, к власти, задумал уничтожить Божий народ, и даже несмотря на то, что этот Божий народ, даже то, Божий народ достаточно в большой степени ассимилировался, и... Тем не менее, Господь любит свой Богом избранный народ. И вопреки избрание от народа. Защищает от народа, его и благословляет. И защитава, и Я не знаю, читали ли книгу Эстер Национал-социалисты. Национал но, но история показывает, что даже... Мощная империя, национал-социалистическая, немецкая, германская а, империя. А, показывает, даже национал империя э, Сошла с карты истории. Э, карты на истории. И э, я верю, что это только потому, что они попали под проклятие Бога. И верю, че, твай, за что под проклятие, когда э, приняли решение, как Аман. Уничтожать Богом избранный народ. Да Следующий, народ. пожалуйста. Очень важно, один из важных уроков, я считаю, это книги Эстер, в том, что каждой семье, которая каким-то образом, ну, с предки каким-то образом причастны. Хора, к антисемитизму и холокосту очень важно снять это покрывало молчания и и да и молчание и да принести покаяние богу молчание господу чтобы освободиться от проклятия. Да от проклятия. в том числе это важно сделать в стране такая важность да даже вот обратите внимание, даже вот, маленькая страна Финляндия, держава, в которой было выдано, э, там посчитан каждый еврей, Креди было, объявлен, было направлено в концлагеря всего лишь 10 евреев. Концлагеря, само 10 евреев. Когда они принесли покаяние в антисемитизме, И в этой стране наступил расцвет. В этой стране наступил расцвет. Низкий поклон болгарскому народу поклон народ за спасение во время Второй мировой войны за... по... почти 50 тысяч евреев. Казалось бы, нужно ли э, Болгарии покаяние в антисемитизме? Проблема в том, что Этих 50 тысяч евреев спасло не, спасло не правительство, а спасли, спасла общественность, общественность и в первую очередь церковь. Влияние церкви тогда было очень велико, в том числе на царя Бориса. В том числе на царя Бориса. И, например, царь Борис. И э, ну, это, э, как это сказать, мнение общественности побудило царя Бориса мнение это на побудило Борис. наложить вето на уже готовый закон, Готовый закон, который принят был большинством людей в правительстве, об отправке болгарских евреев в концентрационные лагеря. Мы знаем из истории, что, да, 50 тысяч евреев было спасено. Но... На территориях, которые отошли к Болгарии... Болгария была союзницей Германии Болгария во Второй мировой войне. И э, то, что Болгария предоставила территорию для того, чтобы войска оккупировали соседние страны, Грецию, Македонию, Сербию... Болгария предоставила территорию за оккупацию. Северная Греция, территория Северной Греции... Северной Македонии, э, Сербии отошли под управление, под управление Болгарии. Сами нали под управление Болгария. И из этих трех территорий вот эти три 11 343 евреи были отправлены в концлагерь, и там погибли. За и там. 4 000 евреев, 4 000 евреев э, ну, скажем да, я слышал такое оправдание. Ну, из этих 11 тысяч всего лишь 4 тысячи евреев были, на, были собраны в концентрационный лагерь на территории Болгарии. И, и далее были направлены в город Лом, и после были за Лом. Где были погружены в баржи. Карету были, э, ну, Баржи и... Баржи? Корабль. То, и отправлены по дунаю в концентрационный лагеря но да остальные остальные э, остальные э, сколько, 7 тысяч, э, евреев да не были не были транспортированы через болгарию но они были отправлены в лагеря, опять же, при координации руками, руками болгарских граждан. собили в лагере, ради решения этого на Ну и я вам скажу, что это оправдание, что всего 4 тысячи евреев было направлено через территорию Болгарии. Тоже для меня, честно говоря... Четыре тысячи. Много это или мало? На, ф... на фоне 6 миллионов людей... На фоне шести миллионов евреев, которые были погублены... Собили, загинули. Конечно, вроде бы не очень много. Уж не много. Но представьте, четыре тысячи людей... 4 ну, следующий, пожалуйста, слайд. Дорогие друзья... Во все времена очень важны люди, которые могли бы быть проводниками Божьей воли. И вот книга Эстер говорит о таких, о таких людях. И «Эстер» все о Мардахей, и Эстер. Мардахей и Эстер. Мардахей не поклонился... Этому э, злодею, лидеру. Злодей, который издал указ, что ему необходимо поклоняться как царю. И он объяснил, что я иудеянин. И и объяснял, а иудеянин. Я иудей, и я поклоняюсь только единому Богу. И един бог. Это э, спровоцировало активные действия Омана Оман, по подписанию царем Артаксерсом указа об уничтожении, всех на, евреев. На евреи, об уничтожении всех евреев. Об уничтожении всех евреев в 127 странах, уничтожение во 127 державе, которые в то время составляли Персидскую Медийскую империю. -то И... Мы, сегодня у нас будет сценка. Мы с вами вместе окунемся в события старины, то и глубокой. И я не буду сейчас подробно говорить про это. Но Мордыхай именно был проводником Божьей воли. Мардехай был проводником Божьей воли. И в результате планы злодея по уничтожению всего еврейского народа, обратились против него, него. Против его и всего, всей его семьи, всего его рода. Него и род и которые были казнены. Били, э, Пожалуйста, следующий. Вот, каким, вот, мне очень нравится это место Писания, очень хотелось бы его прочитать. Смогу место и сказал Мардахей в ответ Эстер. Ну, эст, Эстер, он сказал, что тебе необходимо пойти к царю вот, дути, и дути, дути, дути. сказать, что ты, Эстер, это жена царя Артаксерса, на царь, сказать артис. что ты принадлежишь э, любимая жена кстати говоря а царя еврейка, еврейка. Э, которая до поры не говорила что она еврейка, казвала, еврейка. но когда я мордыхй сказал что тебе нужно пойти к царю и сказать что ты принадлежишь к еврейскому народу Абач, казва, да и, да кажа, к народ, и указ который подписал Который подписал царя Артаксеркс, касается ее тоже. И указа койтое подписал царя Касайнея. Но приходить просто на мужскую половину дворца, приходить к царю без, без приглашения. <соединяем> Библия говорит, что в то время это каралось смертью. <соединяем> И царица Эстер, естественно, естественно ответила Бардыхае, что... Ну, ты же знаешь, что меня там ожидает смерть. Ну, как я пойду к царю? Но Мардыхай, вот я верю, что он получил пророческое слово от Господа. Обаче, верю, получил пророческое слово от Бога. Потому как... Вот, ну, его вот это дерзновение и смелость в его, в его поступках по-другому по трудно объяснить. По начинать, да и вот он сказал такую фразу. Если ты не, не будешь проводником этой Божьей воли, а ты Божия, Божия если воля, ты не пойдешь к царю и а не скажешь, не и не кажешь, то Господь выполнит свой план через давай, другого Господь человека. Все планы Божьи мы видим, Божьи Библии, мы видим через всю историю история, в Библии и через историю наших стран. Историю на державе, все планы Бога э, выполняются. Планы и вот, хочу обратиться к тем, э, кто, кого коснулось, кого, сердце кого коснулось, Коснулась вот это призыв о снятии покрывала молчания призыв на покрывало на молчание в вашей семье, в, в вашем роду род, или в Болгарии в целом. В Болгарии. Каждый человек, важ, важ, важно слово каждого человека. Важно на всякий человек. важен голос каждого человека на всякий человек. я верю что если в Болгарии будет покаяние я с им покаяние, в антисемитизме и в Холокосте. в антисемитизме и Холокосте. то в этой в этой стране будет исцеление. в в этой в этой стране будет пробуждение. и раскрытие Божьей победы во всех сферах. следующий, пожалуйста. вот задайте вопрос. нужно ли моей семье? нужно ли моей стране? Или держава. Покаяние в антисемитизме и в Холокосте. Нужно покаяние от, от и Холокост. Я обращаюсь к представителям всех народов. Представителям всех народов. Я, я сам украинец, я из Киева. А сам от Украины, от Киев. Наше, наше правительство тоже пока не, не, пока не принесло покаяния Богу в Холокосте. Не принесло покаяния в погромах, во всей этой истории, во всех злодеяниях в отношении еврейского народа за всю историю Украины. То, что сейчас происходит И в, Украине, в Украине, это война. Это мы пожинаем эти злодеяния. Мы пожинаем последствия этих проклятий. И если вы задали такой вопрос и Я ответили положительно, положительно. Можете написать нам, мы можем объединяться мы можем пишете, можем да и содействовать в процессах покаяния мы в Болгарии, в Украине, в других странах. В Украине, в Болгарии, Следующий, Други пожалуйста, Дагаи. слайд. В любом мессенджере вы можете написать нам ответ на этот вопрос, не в всякий мессенджер. если вам нужна, нужна молитва, покаяние. Или вы готовы взять, быть мордыхаем нашего времени? Быть эстер нашего времени? И готовы участвовать в этом процессе покаяния? Пожалуйста, напишите. Следующий, пожалуйста. Хотелось бы еще поговорить об уроках. Книги Эстер. Один из главных уроков это то, что илей э, или масло, э, как в притче как, э, в притчи нашего Господа о разумных и неразумных девах от главных уроков за, елея, и как еднам, от за и деви, елей или масло елеят, нужно готовить заранее. Хочу сказать, что когда, когда началась война 24 февраля прошлого года, мы были в Киеве, мы слышали эти взрывы. И хотя нам заранее говорили, разведка и, и пророки говорили, что будет война, мы не верили. Мы не верили, что в 21 веке такое возможно. И мечев, возможно. И хочу сказать, что э, только э, вот, к вопросу, что Илея нужно... Ну, что такое Илея или масло? Это исполнение Духом Святым, да? Твое исполнение со это, может, это служение Богу. Служение это, на Бог. это ваша молитвенная жизнь. Ваш ваши ваши э, тесные отношения с господом важно чтобы они были в, в период такой катастрофы как эта война Важно, чтобы у вас масло этого или этого было достаточно. И вот у меня, конечно, первым, первым моей, первой моей мыслью, когда я, я осознал, что это реальная война, у меня было, было желание вывести мою семью подальше от этой войны, какую-то страну. Я молился, наверное, почти сутки. Господь мне сказал, что сейчас время Господнее благоприятное. И тебе нужно идти к людям. Люди сейчас очень открыты для Господа. Я задал вопрос, почему, почему время Господнее благоприятное? Война, люди погибают. Господь мне ответил, что война в мирное время, она гораздо страшнее. Мы, у нас у всех с вами благополучная жизнь. И с вас живот. У нас мирное небо. Мирно небе. У нас не пугают сирены или ракеты не или, в взрывы. или взрывы. Но... Духовная война, она ни на секунду не прекращается. Война не то за И огромное количество людей идет прямиком в преисподнее. И огромное количество направо в ада. Хочу сказать, что мы три месяца, пока люди в Киеве жили, да кажу, три месяца, в, в подвалах, в, мазетата, в метро. В метро мы кормили этих людей привозили горячий обед и молились молились за этих людей. Было, мы считали, до 200 мы еще считали, потом перестали считать, 200 было молитв покаяния, ну Боже, и гораздо больше. На покаяния, За, 3 месяца. Месяца За 3 месяца. За 3 месяца приняли Господа своим приехали, спасителем 22, 22 евреи. 22 Такого не было ни в, ни, в одной, ни, ни, в, ни в одном году. Я давно, уже много лет занимаюсь еврейским служением. Я вам хочу сказать, что очень важно нам в этой ситуации, в, любой, в любом кризисе и катастрофе, э, ну, иметь достаточно иллея, достаточно масла чтобы услышать призыв бога и оказаться там где он хочет им на Господа, где он хочет им вас им, использовать именно вас быть проводником божьей воли и на божьей воля. дальше нам всем необходимо быть вместе необходимо, и знаете библия много раз приводит примеры чтобы, много путей дала. чтобы люди божьи божьи дети божьи хори были вместе да вместе молились. И, да и только вместе мы получаем особое излитие Духа Святого. И само и изливание на святие Дух. Вот нам в Украине очень помогло. И на нас в Украине много не помогло. Очень помогло то, что мы были в общине. Това, в У нас Киевская еврейская мессианская община. Да больше кийская, двух с половиной тысяч человек. На кого и вот мы во время войны не пропустили ни одного шаббата. И не ни, ту един шаббат. ни одного эры в шаббата. Ни ту един -шаббат. Мы были вместе, У нас мы помогали друг другу вместе. молитвой, социальной помощью, помощь. продуктами питания, лекарствами и так далее. Хранение, и так далее. и мы, мы стояли в проломе в молитве. И в молитва за наш город, за, град, за нашу страну, за нашу страну. Честно говоря, э, в начале было немножко страшновато, Честно, казано, то достаточно страшно, когда танки были уже на окраине в, Киева. В на на Киев, танки ездили по Аболонии, это практически чуть ли не в центре Киева. почти в центре на Киев. И хочу сказать, я имею в виду вражеские танки. Вражеские танки были уже в городе. В У нас э, мы не только служили людям не само, не само в метро и в подвалах. В и мы помогали развернуть полевой госпиталь. А мы объединились в территориальную оборону Ну, готовы были всячески способствовать, не убивать врагов, но всячески способствовать Божьей победе. Потому что я врач, я был замначальник этого полевого медицинского госпиталя. и заместник. И я вам хочу сказать, что... Господь, вот, когда мы вместе, мы вместе друг друга ободряли да кажу, че, заедно, и э, передавали друг другу вот эту уверенность в Божьей победе. Можем да и, да да победа. и еще один урок это... И еще один урок. Очень важно держаться за Господа. Много важно, да с Господ, уповать полностью на него, да само на него. Стремиться к близким отношениям с Господом. Отношения стремиться э, к слышанию Его призыва, да Его слова. Да его слово, которое мы получаем, оно, слово, оно обязательно исполнится. Садлежительно, что Потому что сами по себе мы, мы просчитать будущее не можем. За что-то сами тени не можем, да и счастлив будешь титул. Нам это, эксперты из Америки говорили, что Киев будет сдан за 4 дня. Эксперты от Америки оказывают, что Киев будет победен за 4 дней. И это только усилило нашу молитву. И это самое усилие молитвы тени. Я вам хочу сказать, что Господь сделал все по-другому. Искам докажут, что Господь направил всех под рук начин. Киевская область вдруг была освобождена от наших, от наших захватчиков, Черниговская область, Сумская, и... осенью Харьковская, область. Николаев. Николаев, удивительно, знаете, вот Через Николаев несколько раз, через весь город Николаев, несколько раз танки проходили. Николаев, проходили, но пытались идти на Одессу. Да Господь освободил и Николаев, и Херсонскую область. Област. Кто бы мог это просчитать? Кой би могъл да си Никто. Очень важно быть вместе. Важно и Очень важно держаться за Господа. Важно и с Господ. и в, быть проводником Его воли и быть в том месте, где Он хочет, чтобы мы были. На воле, и на мясо Следующий, войска, пожалуйста, на слайд. Хотел бы еще по поводу того, что нам важно быть вместе. И за то, Хотел бы еще обратиться к русскоговорящим людям. Неважно, из Украины, из России, важно, из Литвы, отмести. всем русскоговорящим людям. Если мы думаем, что здесь, в Болгарии, мы нашли какое-то убежище. А думаем, что здесь, Болгарии, нашли какое то убежище, там, там, где не может быть никакой войны. Там, быть никакой Учитывая, войны, что это Евросоюз, что это, что это НАТО. Евросоюз и НАТО. Хочу вам сказать, Сколько смотрю докажут? я на эту, как развивается события во вашу, всем мире. Хочу вам сказать, что мы можем с вами очень ошибиться. Сколько и я бы вас, вас хотел э, призвать давайте собираться все вместе чтобы чтобы на нас на всех вместе изливался особенным образом дух святой и чтобы мы чтобы мы были готовы к последнему времени и, не дай Бог, какой-то катастрофе и в Болгарии, в Европе и во всем мире. Есть такая интернациональная церковь для русскоговорящих, интернациональная церковь русскоговорящих, в которой есть представители всех народов. Приходите и будем вместе. Будем вместе. Возрастать в нашем слышании Господа, да Господа. В искании воли Божьей для да нас, да лично, воля за нас лично. И в получении Его Духа Святого. И, на Дух, и Его благословение. И благословение. Хочу сказать, в этой церкви, даже для евреев даже есть место. Място. Казалось бы, причем тут евреи и христианство? Но по субботам здесь проходят шаббаты по всем традициям, в радости, в силе Духа Святого. Поэтому всех евреев приглашаю по субботам на шаббаты в, в интернациональную церковь, на скале для всех народов. Друзья, а сейчас Приятеля, на этой ноте хотелось бы перейти к празднику Пури, к празднику Пури. раскрытия Божьей победы Божия, это и спасения всего еврейского народа и спасение, на еврейский народ, и спасение всего Божьего народа. На Божий народ. Мы с вами в Новом Завете. Не вас, мы, в Завет. мы все с вами иудеи по, иудеи по духу. Мы все с вами суть сыны и дочери Авраама. И, дочери Авраама. и мы все с вами один Божий народ. И один Божий народ. Поэтому Будем жаждать раскрытия Божьей победы. Для всего Божьего народа. Теперь, чтобы поддержать наших актеров... И подкрепим наших актеров есть такая традиция. Когда вы услышите слово ⁇ Мардыхай ⁇ Не, «мардыхай, хлопайте. Встречайте, Мардыхая, аплодисментами. Эти аплодисменты в первую очередь нашему Господу, который выбирает самых неподходящих, казалось бы, людей и использует их в своих Божьих, в своих божьих делах. Как всех нас. Когда мы услышим слово «Аман», Пожалуйста, стучим ногами, стучим ногами, да, и либо трещотками для того, чтобы высказать, для того, чтобы высказать наше отношение к этим Аманам с маленькой буквы, к этим Агагам, Амали, Амаликам, всем этим злодеям этого мира. Путиным в том числе. Мы любим Путина. Господи, призови Путина в свою семью. Пусть он уже примет тебя своим Господом и остановит уже эти безобразия. Да, и покаяться, конечно. Друзья, поэтому давайте поаплодируем нашим актерам.